Oh, my God. Здравствуйте! Вы смотрите канал форума «Свобода России» в студии Дмитрий Семенов. И перед тем, как представить нашего сегодняшнего гостя, я сделаю одно небольшое, но важное объявление. Дело в том, что уже в эту пятницу, 28 мая, стартует очередной форум «Свободной России». Из-за коронавирусной ситуации понятно, что он будет проходить во второй раз уже в формате онлайн. Вот. Но, тем не менее, площадка будет работать в течение двух дней. И самые увлекательнейшие дискуссии с замечательными спикерами вас ожидают в течение этих двух дней соответственно с программой со спикерами вы можете ознакомиться на сайте форума свободной россии трансляция будет вестись в нашем youtube канале а зарегистрированные участники смогут помимо того что просто смотреть также принимать участие в обсуждениях задавать вопросы спикерам и участвовать в голосовании еще раз напомню что это будет 28 и 29 мая ну а теперь собственно переходим к нашему гостю беседовать мы сегодня будем с политиком дмитрием гудковым дмитрий добрый день Приветствую. Ну, понятно, какой теме будет а, посвящено все наше практически сегодняшнее обсуждение? А, теме, которая получила свое развитие в воскресенье, когда самолет рейса Афины-Вильнюс, в котором летел бывший а, редактор телеграм-канала Нехта, ныне редактор телеграм-канала Беларусь Главного Мозга Роман Протасевич, а, был а, перехвачен фактически белорусским истребителем, совершив вынужденную посадку в Минске. Ну и в результате Роман и его девушка были задержаны. Международные лидеры отреагировали на эту ситуацию, до сих пор, вот и по сегодняшний день идут реакции, различные высказывания, заявления, по-разному называли это. Кто-то говорил, что это акт государственного терроризма, кто-то говорил, что это пиратство. Дмитрий, а как бы вы назвали все произошедшее вчера? Ну, конечно, это акт государственного терроризма. Совершенно очевидно, когда в небо поднимается истребитель и просто... Силой разворачивает самолеты и э, требует посадить на аэропорт Минска. Вот. Более того, из самолета, так сказать, в самолете задерживается человек, который, собственно, по своему международному статусу в самолете, он является, так сказать, а, ну, резидентом, неправильно сказать, его местонахождение считается в той зоне, в которой не действует юрисдикция Беларуси. То есть транзитная зона или э, зона э, территории, то есть э, внутри самолеты, это все за рамками юрисдикции государства. Вот, поэтому это совершенно очевидный акс да, государственного терроризма, причем наглый, абсолютно просто, вот, который шокировал очень многих. И э, я понимаю, что там европейские лидеры обеспокоены, но реакции, конечно говоря, очень пока слабенькая, и в целом я вообще задумался о том, что у нас сейчас 21 век, это век, когда, ну, по сути, уже если когда-то, в прошлом веке, коммунизм был против либерализма или капитализма, да, вот был, был, был такой раскол. Сейчас совершенно очевидно, либо это цивилизованное правовое государство, либо это диктатура, авторитаризм, неважно как. Вот, и, и сейчас... По сути, диктаторы проверяют на прочность демократические, правовые механизмы. Вот. А в драке, как известность психологии, побеждает никто сильнее. Это все миф. В драке побеждает тот, кто готов дальше зайти, тот, кто готов больше рисковать и кто готов э, больше потерять. И мы видим, что просто как диктаторы разных стран, это и Беларусь, Россия и другие, они по сути Добивается, Понятно, стратегически они проигрывают, потому что они готовы пожертвовать благополучием и будущим своих стран. Вот. Но в моменте тактически они выигрывают. Да, и вот Это печально. И отсюда следует логический вопрос. Диктаторы разных стран примерно действуют одинаково. А вот как раз таки о реакции Европы: да, мы видим, что есть там, ну, понятно, страны Балтии, есть Польша, которая в таких случаях и по отношению к Беларуси, по отношению к России наиболее жестко высказываются и призывают к наиболее жесткой реакции санкциям. А есть западные страны, которые стараются, ну, не знаю, следовать логике, что ли, не будить звери и так далее. Вот вчерашнее событие может оно поспособствовать объединению как раз э, Европы? Ну, судя по всему, нет. Просто Европа еще пока, мне кажется, не, не готова к э, нарастающим угрозам со стороны э, вот таких диктатур. А опять же, по психологии, э, плохие парни, которые готовы рисковать и ставить на кон свою там собственную жизнь или благополучие будущего, будущего своих стран, они э, в дальнейшем будут только обострять и проверять на прочность. Хорошо, вот они съели это, значит, мы организуем вот это. Ну вот буквально недавно в Чехии, при совершенно очевидно, да, доказанный факт, при участии сотрудников российских спецслужб был организован, ну, по сути, теракт, в котором погибло несколько граждан. Это страна НАТО, да, есть поправка в уставе НАТО. Пятая, кажется, поправка. Никакой реакции. Пятая поправка не работает. По-моему, пятая поправка. Я сейчас могу а, с номером ошибаться, но если совершается при организации государства на территории стран НАТО а, террористический акт или какая-то угроза военная или еще что-то, то, то а, НАТО обязана действовать. НАТО бездействует. Ну, совершенно логично, что если НАТО бездействует, то чего же не задержать? гражданский самолет не развернуть и не задержать э, человека, который давно находится в розыске. Совершенно очевидно, что у России больше истребителей, больше военной техники и территории огромные, над которой тоже летают разные э, судно гражданской авиации. Значит, какой простор для действия. Совершенно очевидно, что да, любой э, гражданин России, который сейчас находит, вынужден находится за границей, Значит, что он теперь не, не может э, полететь из какой нибудь там Вильнюса в Двилиси, или он же все равно будет пролетать где-то частично на территории нашей страны. Значит, в любой момент судно могут остановить под разными предлогами с помощью истребителей или еще как-то. А ведь на самом деле надо понимать, что в этой же стрессовой ситуации для пилотов жизни подверглись прям вот сколько там сотни людей, которые находились в этом самолете. Еще неизвестно, к чему бы могло привести подобное. Потому что а вдруг не справился бы с управлением пилотом. Ну просто от того, что это стрессовая, нештатная ситуация. которая, судя по их заявлениям, они были не готовы. Я вчера как раз-таки был одним из тех журналистов, который в Вильнюсском аэропорту встречал этот самый рейс и общался непосредственно с пассажирами этого рейса. И вот я спрашивал у них о... Реакции самого Романа Протасевича, да, ну понятно, что изначально, наверное, когда была посадка, большая часть людей не знала, кто это и что вообще происходит, но достаточно быстро все узнали, с чем вот это вот все связано. И все говорили, что Роман просто испытал паническую атаку, начал хвататься за голову, пытался а, уговорить экипаж не сажать этот самолет в Минске, потому что ну, ему может грозить смертная казнь, поскольку он внесен в список там, людей, причастных к террористической деятельности. Однако вот юристы начали говорить, что если подходить до Юра к этому моменту то в принципе смертная казнь ему не грозит, потому что ни одна из тех статей Уголовного кодекса, которая ему вменяется, не предполагает высшей меры наказания. Ну вот э, на ваш взгляд, как, что вообще будет э, с Романом Протасевичем? Мы понимаем же, что э, в случае с диктаторскими режимами подход до Юра он не совсем действует. Мне кажется, что в данном случае, что 15 лет, которые ему грозят, что смертная казнь, это примерно одного порядка. Потому что э, вот я недавно встречался в Киеве с э, Виталием Шкляровым который три месяца провел вот, а, в СИЗО в Беларуси. И он мне просто рассказал об условиях содержания, как он сидел, как его в стакан ставили, там, как он сидел в этом специзоляторе в штрафном двое суток, как его заставляли бриться тупой, тупым лезвием, у него там все было в кровоподтеках. То есть а, я понял, что то, как сидим мы здесь в спецприемниках в России, ну, это можно сравнить, наверное, с пребыванием каком-нибудь пионерском лагере строгого режима, по сравнению с тем, как содержатся арестанты в Беларуси. То есть за 15 лет сломают, уничтожат, испортят здоровье. Это все очень печально, очень плохо, поэтому я до сих пор не могу представить, в каком состоянии находится сейчас Роман. Конечно, живут. Плюс задержали же вместе с ним его девушку, она гражданка России, и никакого заявления со стороны МИДы нет. Это вообще просто... Но совершенно очевидно, э, говорит о том, что российский режим, это, ну, если уж не будет открытый поддерживать, да, ну, по крайней мере, промолчит. И я думаю, что возьмет эту тактику на вооружение. Ну и вообще, на самом деле, можно посмотреть, что происходит в Беларуси, и в этом зеркале увидеть себя. Вот, например, сегодня Лукашенко э, э, одобрил поправки, которые запрещают журналистам освещать несанкционированные акции В случае даже если журналисты в соцсетях будут публиковать фото их будут привлекать к уголовной ответственности за пропаганду несанкционированных акций ну вот а, про девушку как раз-таки вы вспомнили, которая является гражданкой России, про девушку Романа Протасевича, которая тоже была задержана. И вот а, по разной информации, не все пассажиры, которые сели на посадку в Афинах, в итоге долетели до Вильнюса. Там была информация, что более 20 не прилетело, но 100% подтвержденное, что четыре гражданина России, среди которых, как я понимаю, одна девушка Романа, а вот кто остальные трое? Это вопрос к тому, участвовали ли как-то российская ФСБ в этой спецоперации? Понятия не имею. Мне кажется, вряд ли. Ну, или, по крайней мере, могли оказывать консультативную какую-нибудь там поддержку. Я не исключаю, что, может быть, это и граждане Беларуси э, с российскими, по российским паспортам, которые там зарегистрировались. Каким-то образом по российским паспортам они получили визы. И это не факт, что эти паспорта действительно... Если это спецоперация, она могла именно таким образом готовиться. Очевидно, что они получили визы. Они, поскольку для граждан России Греция была открыта и дали возможность получать визы, они могли эти паспорта спокойно, ну, просто получить, подделать, ну, не подделать, вернее, а для оперативного, выполнения оперативного задания получить. Я не думаю, что на уровне спецслужб это сложно. Ну, я, опять-таки, не хочу сейчас говорить, как это на самом деле было, кто они там, сотрудники КГБ белорусского или там, Действительно, сотрудники российских спецслужб сказать сложно. Но то, что и у нас союзные государства и спецслужбы, по крайней мере, взаимодействуют, это, это факт. Но на самом деле, Путин уже тоже такое выгодно. И то, что произошло, это, ну, по степени влияния на массы, на, на массовое сознание, это как теракт. Совершенно очевидно. Это же все шокированы. Все, кто хоть как-то занимается политикой или, по крайней мере, там участвовать в каких-то, может быть, даже не политических акциях, типа там защищает парки, борются с мусорками, еще что-то. Совершенно очевидно, все эти люди сейчас просто э, обсуждают ситуацию с Романом. И просто, ну, примеряют это как бы на себя. Это, это же клево. Все же понимают, что мы идем по пути Беларуси, и режим это здорово, у режима главная задача. Даже не пересажать всех, а запугать всех. И такая вот демонстративная э -э спецоперация, да, по своей наглости, просто, ну, сказать бы здесь не парламентское слово, да не буду. Вот. Она же ведь э -э шокировала не только жителей Беларуси, граждан Беларуси, но и России, в том числе, по крайней мере, всех политически активных. Вот. А... То, как пропагандисты российские реагируют на эту акцию, просто является сигналом, что в целом нашему режиму это понравилось. Да, Симонян же написала, что она завидует Лукашенко, как он четко сработал и как она написала, завидует, как он блестяще провел операцию. Ну, типа того. Да. да, хорошо. Мы от пропагандистов действительно видели это высказывание. И Симоньян, и депутат Единоросса Высоков что-то тоже в этом духе высказался. Но, по-моему, именно... Бабаян, Бабаян, Бабаян еще там высказался. Ну, я думаю, да, еще не один человек выскажется. Но вот именно от официальных лиц, по-моему, не было каких-то комментариев. о а Россия официально в этой истории как-то прокомментирует произошедший, и поддержит ли Лукашенко? Я сегодня прочитал комментарий от одного члена Совета Федерации с фамилией выскочила, как раз с критикой в адрес Лукашенко, где он высказался ну, в таком духе, что подобные вещи дискредитируют не только российского лидер, э, белорусского лидера, но и Россию, потому что Россия часто заявляет о том, что Лукашенко является нашим союзником. Это Константин Затулин, замглавы комитета по делам СНГ. Вот. Но ну, я думаю, что его, скорее всего, уже одернули. А, и сейчас, возвращаясь к истории, да, могло ли участвовать во всем этом российское ФСБ, велось ли какое-то оперативное сопровождение непосредственно на борту самолета. А, это же все вот из той серии, что очень любит расследовать Берингет и Христа Грозев. Увидим ли мы какие-то публикации по этой истории от них, как кажется вам? Ну, совершенно очевидно, что фамилии будут известны. Если это граждане России, то наверняка э, можно будет понять, где эти люди бывали по загранпаспортам. Но, опять-таки, это гадание на, на кофейной гуще. То есть, грубо говоря, сотрудник спецслужб Беларуси для выполнения оперативного задания, если очень нужно, если это очень нужно государству, а судя по тому, что именно Лукашенко давал команду поднять истребитель то это именно на таком уровне принимались решения, то получить российский паспорт не представляется какой-то проблемой. У каждого сотрудника спецслужб куча там, паспортов на разный случай Но я думаю, что мы что-то увидим, конечно. Наверняка сейчас это привлечет внимание журналистов всего мира. Вот. По крайней мере, будут установлены эти сотрудники. Они наверняка попали на разные камеры. Да? То есть совершенно очевидно, что сейчас их найдут. Любое их появление, неважно, в соцсетях, в интернете, в какой-либо стране мира, будет выявлено очень быстро. Ну, а только, ну, только, только что это нам даст. Ну, вот они вышли в Минске, и все. Являются ли они действительно гражданами России или Беларуси, ну, может, мы узнаем. Ну, сейчас пока сложно сказать. Ну, тем более, учитывая, что сам Роман перед посадкой писал, что, видимо, ведется за ним слежка. Я в принципе, по камерам в аэропорту тех же Афин, это, в принципе, не сложно идентифицировать, что за люди это были граждане какой страны. А вообще, сейчас вот, может быть, это не прям на 100% идентичная аналогия, но не напоминает ли вот это вот все вам историю с прилетом Навального? Имеется в виду в Омск, да? Нет когда, нет, как... нет, когда он возвращался из Германии. Ну, мне кажется, все-таки за полетом Навального следило больше людей. Вот, это, это первое. И была серьезная интрига, что с ним произойдет, задержит, не задержит. Очень многие надеялись, что все-таки задержания не будет. Вот. То есть, внимание, конечно, к прилету Навального было больше. А здесь это просто настолько неожиданно. И вот, ну, с Навальным было все-таки ожидаемо. Да? То есть человек знал, куда он возвращался и понимал, что его могут посадить. Вот. А это же ведь человек с отдыха летел по делам. Да? И вот я просто, я даже не представляю, что он испытал. Ну, потому что э, я знаю, что испытал Виталий Шкляров, который э, был уверен, что его там минимум лет на 12 посадили. Вот, и там такие были условия, когда ты просто целый день стоишь на ногах, кровать, как вот в плацкарте, в, в купе, да, вот такая она, привязанная к стене, ее опускают на 8 часов на ночь, ты можешь э, выспаться, ну, лежать на ней, там матрасы нет, ничего. Ты просто вот лежишь, там достаточно холодно, а утром ее поднимают, и ты должен все время находиться стоя. Ты не можешь сесть ни на пол, ни на кровать, никуда это вот как бы условия в Беларуси. То есть там совершенно пыточные условия. И ну надо понимать, что там действует смертная казнь. И я как-то вот читал интервью с одним из стрелков. То есть там Что такое смертная казнь в Беларуси? Это расстрелы в подвалах. Причем там со специальными какими-то механизмами, куда тела падают. Тела не отдают никогда родственникам. Прям вот, вот реальные подвалы, как подвалы Лубянки. Такие же подвалы сейчас белорусского КГБ, где людей просто убивает. И вот этот человек просто, который там служил, видимо, какое-то время, не выдержал и переехал жить в Европу, дал, по-моему, год или два года назад интервью. Ну, просто дикость какая-то в 21 веке. Поэтому совершенно очевидно, что э, роман попал просто э, в очень суровые, страшные условия, страшные условия, и, конечно, э, вне зависимости от того, сколько он будет сидеть, риск, что э, ему будут мстить, что над ним будут издеваться, и, возможно, это приведет к каким-то страшным для него драматическим последствиям очень высок. Поэтому, конечно, сейчас нужно думать о том, как его вытаскивать, на что разменивать. Вот. Хотя, опять-таки, э, у меня была мысль, что э, почему российские спецслужбы могут быть но если не причастны, то хотя бы какую-то помощь оказывать, потому что ведь это на самом деле такой пилотный ä, вариант использования новой технологии в борьбе с врагами, которые живут за рубежом. И сейчас с учетом того, что новые технологии развиваются, интернет становится действительно реальной силой. Даже наше вот это вот интервью, я сижу ä, в Коломне, да, вы там в Вильнюсе или где, вот. Мы общаемся, смотреть нас будут в том числе в России. И совершенно ну, в 21 веке не так важно находиться в России, как это важно было там еще 50 лет назад. То есть можно, грубо говоря, влиять на общественное настроение, не находясь в стране. И это становится серьезной проблемой для диктаторов не только там, России и Беларуси, но и для всех остальных. Вот. И совершенно очевидно, что было очень удобно использовать Лукашенко. Для того, чтобы вот испытать эту новую технологию, как мы видим, она работает. Вот, работает. И, ну, понятно, что теперь очень многие будут аккуратными. Ну, не все, потому что не все могут там лететь каким-то транзитом за большие деньги. Вс равно кто-то будет летать над территориями вот, государств, которые их разыскивают. Ведь же еще может случиться все, что угодно. Можно пилота подкупить который скажет, что мне стало плохо, и он может посадить самолет где-нибудь там из Москвы, э -э, там, не знаю, там, из Финляндии летишь куда-нибудь э -э, на юг, да, и где-нибудь в Ростове-на-Дону пилоту стало плохо, он посадил самолет. Или драка пассажиров, он посадил самолет. Это же ведь тоже можно спланировать. Для этого не обязательно даже истребители поднимать. То есть это сто сейчас технология будет изучаться всеми подобными спецслужбами. Потому что одно, одно дело остановить какой-нибудь частный самолет, где летит ну, какой-нибудь большой человек. Вот, и ну, Сбивать, конечно же, никто не будет. Да? А другое дело, обычно самолет гражданской авиации, где летит какой-нибудь журналист или еще кто-то, который а, находится в розыске. Ну, чего бы не остановить. Два буйных пассажира подрались. Самолет был вынужден приземлиться на территории того государства, где тебя разыскивают. В целом, я просто считаю, что нужно сейчас очень внимательно ну просто вот <кх> поизучать эту новую технологию, подумать, как противодействовать. К вопросу о спасении Романа Протасевича. Я вот лично знаком с ним и еще это как бы вдвойне, да, более тяжело воспринял всю эту ситуацию, более близко, наверное. И вот я задавался вчера так в своей голове над этим вопросом и не нашел на него ответа. Ну, понятно, что можно пойти там к посольству Беларуси в Литве выйти с акцией, да. Понятно, что нужно об этом писать, понятно, что нужно об этом говорить. А что можно сделать, чтобы реально его спасло? Вот есть ли у тебя ответ на этот вопрос? Я считаю, что попытка его э, выторговать за какие-то уступки, она, конечно, может быть, в краткосрочной перспективе даст результат, конкретно для Романа. Долгосрочно это как с террористами, когда ты с ними ведешь переговоры, идешь на уступки, ну, значит, террористы понимают, что такая технология работает. Вот в Израиле, израильские спецслужбы с террористами переговоров не, не ведут, выкупы не платят. И поэтому э, террористы понимают, что ну, бессмысленно похищать людей, потому что с ними никто не будет вести переговоры, им никто не будет платить деньги. Вот, поэтому мне кажется, санкции да, да, должны быть найдены, какие-то действительно жесткие санкции. Э, не знаю, там, арестовать миллиард какой-нибудь, где-то найти у кого-то из ближайшего окружения Лукашенко. Вот, арестовать и, как бы сказать, ну, даем вам неделю. Значит, Роман должен быть не знаю, в Европе где-то, да, мы готовы прислать самолет, тогда мы вам разблокируем счета. Ну вот какой-то, то есть с позиции силы ну И вообще Европа сейчас должна просто пересмотреть свою тактику, и а, она должна понять, что она выглядит для всех сейчас крайне слабой и неспособной способной каким-то ну, серьезным действиям. Мне кажется, защита демократии требует уже жертв и требует каких-то рисков, иначе ее просто нигде не останется. Ну, мы узнаем потому, о том... что да. потому что, как писал Харари, да, в век цифровой диктатуры вот, искусственного интеллекта позволяет более эффективно выстраивать авторитарные модели, основанные на плановой экономике. Это, э, еще в те времена плановая экономика она давала сбой, потому что невозможно все просчитать. Но когда компьютер будет все просчитывать, то цифровая диктатура — это, в общем-то, Возможно, наше будущее. И надо понимать, что это все очень серьезно. Потому что Россия, Беларусь, завтра еще какая-нибудь Польша и еще кто-то будут двигаться в эту сторону. Возможно, по итогам сегодняшнего дня мы уже узнаем, готова ли Европа к пересмотру своей тактики в отношении диктаторских режимов. А вот я бы хотел сейчас спросить, вчерашнее событие, станет ли оно последним из серии катастрофических ошибок Лукашенко, ну, условно говоря, черным лебедем так называемым, или этот диктатор еще попьет кровушки народу и не одну судьбу попортит? Ну, он точно попортит. Попьет кровушки, попортит жизни многих людей. Но, да нет, не, все не вечно. И совершенно очевидно, что Лукашенко достал не только демократический мир, но и Путин. То есть какой-то момент... Путин найдет возможность его заменить под какие-то гарантии. Даже это может быть вариант, например, теоретически фантазируем. сейчас. Один из э, сценариев, который обсуждается. Э, единое государство, где э, Лукашенко получает примерно такие же права, как Кадыров. Ну, такая полуавтономная республика, где он, э, в общем-то, главный начальник, но это в рамках будет общего государства. Например, может быть такой вариант. С последующей его заменой, потому что он уже не является популярным на своей территории. Вот я думаю, что будет какой-то такой сценарий реализовываться. Ну, потому что совершенно очевидно, что мирный протест не работает. Ну, вот просто не работает. Потому что пока есть лояльные силовики, есть деньги а, им платить, нет раскола элит. Вот, давление Запада крайне слабое, оно не может быть в этих условиях сильным. Я думаю, что в Европе вообще должны как-то э, на выборах прийти другие люди. И возможно, подобные ситуации просто поменяют общественное настроение в Европе. И там на этой волне придут, ну, как это, ястребы мира, как некоторые шутят, да? Не голуби, а ястребы. Ну, мира. Э, которые будут способны проводить более жесткую политику. И, к сожалению, рано или поздно этим все и закончится. Ну, вот пострадаем мы в том числе. Потому что уже сейчас э, идут дискуссии о том, а нужно ли россиянам так легко визу выдавать. А я считаю, что это вот очень э, вредная дискуссия. Потому что э, спецслужбы, они всегда найдут возможность э, добыть эту визу. Не знаю, купить, там подделать документы, все что угодно. А простые граждане от этого пострадают. И люди, которые не смогут выезжать в Европу, э, не смогут сравнивать, совершенно очевидно, э, в дальнейшем будут все меньше и меньше как какой-то там э, любви испытывать к западным демократиям европейским. Ну, то есть, вот, да, последний вопрос от меня, который вот буквально в ходе нашей беседы созрел в моей голове. Я заметил, что на тебе Худи, на котором написано «Весна близкая". это мерч еще партии перемен, которую вы создавали в каком году? Напомни, пожалуйста. 2018-м была попытка, да. Да, и вот в связи с этим я хочу спросить, вот э, весна сегодня а? ближе, чем тогда? Весна в политическом плане для России, для Беларуси, ну для России прежде всего, да? Или тогда она ближе была, в 2018-м, когда создавался этот возник придумывался? Нет, нет Нет, она сейчас ближе, на три года. Потому что прошло три года, <свят> вот все очень просто. Ну, прошло три года, но в политическом плане, Поскольку... я думаю, все временно я, я единственное, что могу сказать, весна ближе на три года, но насколько она близко, я не уверен. Вот это я не могу сказать. Может быть, она не очень близко, но она точно ближе на три года. Совершенно очевидно. Потому что когда-нибудь режим рухнет, и 20, 21 год ближе к этому моменту, чем 18 но я не уверен, что это произойдет быстро, хотя при этом мне кажется, что э, какие-то процессы начнутся в 23-м, э, вот что-то произойдет большое в 24-м, понятно почему, потому что будет транзит, будет борьба элит за влияние, даже если это будет транзит от Путина к Путину. Все равно там будут серьезные драки за то, кто в будущем конструкции будет э, влиять на те или иные решения. Так что может быть раскол элит, может быть, что-нибудь со здоровьем произойдет вождя, может быть, будет какой-нибудь дворцовый переворот, еще что-то, потому что э, сейчас, ну, просто это очевидно, вот те 10 тысяч семей, которые э, входят в так называемую российскую элиту, чиновники, депутаты, губернаторы, бизнесмены, там, ну, то есть, все, у кого все нормально с деньгами, да, это те люди, которые не чувствуют себя безопасными в стране, Потому что у нас в самой опасной профессии губернатор и мэр. Я могу, в любой момент непонятно за что. Нету правил. Вот, всех держат в страхе. Не только общество, но и элиты. Чтобы они никуда не высовывались. Поэтому все очень боятся звонка в дверь в 6 утра. Или прихода каких-нибудь следователей в той кабинет, в котором обнаружит какой-нибудь чемодан с долларами. Да, и... Они чувствуют себя небезопасными. Более того... Вот эти 10 тысяч семей, это все-таки люди ну, достаточно прогрессивные, интегрированные они в мировую экономику, так или иначе. Ну, по крайней мере, имеют дачи, дома, дети учатся в Европе или в Америке. Вот. Изоляция, во-первых, невыгодна, во-вторых, бьет уже по карману, и в-третьих, приводит к тому, что внутри политическая ситуация она эм, не позволяет чувствовать себя безопасно, даже если ты при деньгах, и, и во власти сегодня. Сегодня ты во власти, а завтра ты вместе со Шпигелем и Пензенским губернатором где-нибудь там, в СИЗО Матроска тишина, куда к тебе даже не пускает адвокат. Поэтому ситуация непростая не только для гражданского общества, для всех в стране, кроме, может быть, каких-то там особо приближенных к Путину и Патрушеву, людей, там, ну, условно, там, кооператив Озера. Хотя, я думаю, что и, и там тоже. Нет единомыслия такого. Ну, тут все же понимают, что происходит в Беларуси, все то же самое будет здесь. Но если у Лукашенко есть Путин с деньгами, то у Путина уже никого нет. Да, политик Дмитрий Гудков был сегодня гостем канала форума «Свободная России. Дмитрий, спасибо большое за то, что вышли к нам в эфир. Спасибо. Ну и обсуждали мы, соответственно, ситуацию с задержанием экс-редактора телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича и захватом гражданского самолета режимом Лукашенко. В конце еще раз напомню, что 28-29 мая состоится форум Свободной России в режиме онлайн. Следите за обновлениями на сайте и на YouTube-канале. А я на этом с вами прощаюсь. До следующих эфиров.